Всем привет! Я обещал рассказать про способы заработка в интернете, которые не касаются YouTube. Как я уже говорил, у меня сейчас за мной заработок с YouTube и с моих магазинов, но тем не менее, есть, конечно же, и другие способы заработать денежки. Один из них это копирайтинг, рерайтинг и написание разного рода текстов. То есть это могут быть и переводные тексты, и какие-то посты в группах ВКонтакте и на каких-то форумах. То есть, если вы умеете хорошо писать тексты или хотя бы пытаетесь да, это сделать, то, в принципе, вы можете на этом заработать. А где найти заказы и вообще что нужно делать? Как вы видите, сайтов, где так или иначе можно найти какие-то заказы, достаточно много. Можно прям ввести там, а, значит, там что-то, какая-то биржа копирайта, да, биржа контента и найти очень много всего. Давайте разберемся подробнее, да, вот а какие есть услуги здесь, да, в данном случае. А, копирайтинг. Копирайтинг все просто. То есть вы пишете уникальный текст на какую-то тему, в которой вы ну, обычно разбираетесь или думаете, что разбираетесь. да, Уникальный полностью текст, написанный лично вами. Это копирайтинг. Он обычно ценится очень высоко. Конечно, есть разный уровень копирайта. То есть школьник там седьмого класса, который напишет статью про героя доты, намного дешевле сможет ее в итоге продать. Чем человек, который разбирается, допустим, в строительстве, написал серьезную статью о том, как строить, ну, допустим, там, дома из каких-то там газосиликатных блоков, условно говоря, да. С фотографиями, со всем этим дерьмом. То есть это будет стоить намного, намного больше и дороже, соответственно. Это что касается копирайтинга. Что касается рерайтинга, это очень интересная вещь. Дело в том, что поисковые системы типа Яндекса, типа Гугла, очень не любят, когда сайты копируют тексты к себе. То есть, если одинаковые тексты на многих сайтах, они это не очень любят. А иногда нужно написать текст под определенный поисковый запрос, но, соответственно, чтобы он был уникальным, так или иначе. А, и если вы, как автор, не очень разбираетесь да, в тематике, не можете там пойти и написать круто про газосиликатные блоки, но, допустим, вы можете переписать этот текст своими словами. То есть, ну, пересказать, ну, переставить словами и, и так далее и тому подобное, это заменить синонимами. Это называется рерайтинг. Он обычно стоит дешевле. Чтобы его делать, не нужно такой высокой квалификации, как хороший копирайтинг, но, тем не менее, тоже он ценится и тоже, соответственно, за него можно получать деньги. И это, в принципе, проще, чем копирайтинг, наверное, в чем-то. Что касается переводов, здесь, опять же, все понятно. То есть берем китайский язык, переводим на, допустим, французский. С русского на английский сейчас ниша достаточно сильно забита, как и с английского на русский, потому что ну, умеющих переводить этих языков много. Конечно, там китайский язык, например, ну достаточно сильно актуален. Ну и правка текстов, да. Корректорская работа, менее популярная услуга, меньше ее заказывают, но тем не менее есть и те, кому нужна правка текстов. Что делать, если вы совсем нифига не можете, но хочется зарабатывать на текстах? Что делал я, будучи совсем... Ну, я учился на первом курсе института, я не могу сказать, что я был первым совсем школьником, да. У меня было небольшое такое... Как это сказать, дельце, да? Я занимался постингом на форумы. То есть раньше очень популярны были форумы, автомобильный форум, там форум молодых мам. Но когда форум только открывался, там нужно было сделать активность. И я регистрировал, допустим, 10-15 профилей с разными аккаунтами и сидел на форуме, общался сам с собой. И за каждое сообщение на форуме, за каждый пост, то есть, это небольшой текст, как там, копирайт или рерайт, да. А за каждый маленький я получал там 3 рубля, 4 рубля там вот по-разному, в зависимости от сложности тематики. То есть там вот форумы, ну, например, вот форума у меня здесь есть, да, вот Мастер Толк. Вот, я на нем когда-то заказы искал, там еще, ну, неважно, давно это был дизайн был другой у него. То есть вот э, на форуме есть посты какие-то, да, вот сообщения, там еще работа в серии фриланса, еще что-то. Сейчас здесь как-то, видимо, тухло совсем, я смотрю. Вот, было раньше, раньше было лучше. То есть вот за эти посты раньше мне платили денежку. Где я находил таких заказчиков? Я находил их на SEO-форумах, э, на, ну, вот конкретно я работал с Мастер Толком, и я работал еще, по-моему, с форумом... SEO-кафе, по-моему, ну, не суть, то есть, вот, да, на SEO-форумах, на форумах, где есть веб-мастера, то есть, есть владельцы сайтов какие-то, да, у которых есть форумы свои э, собственные, можно так или иначе найти людей, которые готовы будут э, или писать сообщения на ваш форум за денежки, да, или, соответственно, людей, которым нужны будут такие услуги. Давайте вот попробуем сходу найти, да, может быть, и здесь мы что-то найдем. Может быть и здесь что-то найдем. Я просто не готовился к тому, чтобы показать конкретный пример, но обычно, обычно, обычно что-то такое есть. Ищу работу, тексты, статьи, SEO услуги, прогон по каталогам, контент-менеджеры. Может быть часто предлагаю работу, работу посносное, на наполнение. Вот, может быть наполнение нам и подойдет. Да, требуется постить на различных форумах. Вот вам пример работы, да? Давайте посмотрим. Требуется постер на англоязычных форумах. Знание английского, исполнительность, оплата 0,5 доллара за пост. Ссылка пролежавшиеся три дня. Это с рекламой. То есть я имел в виду немножко другие посты, Ну такое тоже можно. То есть вот тоже этим можно заниматься. Но я имел в виду именно наполнение, наполнение э, сайтов, да, размещение каких-то постов. Давайте найдем, найдем и такую работу, чтобы было понятно, да. Наполнение введения сайтов, форумов и так далее. Добрый вечер. Наполнение сайтов на любых CMS, оживление в живое общение, развиваем тему практически любой тематики. Ну, вот то, о чем я вам и рассказывал. Вот. Ну, можно такого много найти, я просто как бы ну, вам сверху накидал, да, показал, что такое есть. Пакетное наполнение форумов, пожалуйста, да. Пакет 20 постов в день. Вот хочет 69 долларов за 30 дней, за 20 постов на чей-то форум в день. То есть, что-то у него получится. Количество символов 200, длина одного топика от 2 до 5 постов, включая стартовый. Вообще не ведется от персонажей. Вот, это достаточно интересная тематика. Можно найти клиентов. Ну, вот опять же, я вам рекомендую посмотреть на SEO-форумах. Я ничего пиарить не буду, да, но вы можете сами. Ну, вот я вам пример показал, как несложно, в принципе, найти такую работу. Ну, и вот, мастер-толк я тоже показал. Вот. Это если вы не умеете писать большие длинные тексты, или вам сложно, вы хотите писать маленькие посты по какой-то тематике. В начале при продвижении форумов, часто используется вот такая тема. Вот. Что касается, сколько можно зарабатывать на копирайте, Ну, смотрите, сколько сейчас вообще в среднем, да, вот готовые статьи. Сколько стоит, допустим, статья там? Давайте какую-то тему бли ближе к нам, которая. Секс. Нет, давайте заработок в интернете возьмем. 52 рубля за 2000 символов. 2000 символов, чтобы вы понимали, это не очень дофига. Уникальность 95%. Успешная работа копирайтером. Вот, то есть. Ну, символов, вот, ну, э, но учтите, что это не то есть это, это уже готовые какие текста, не, не заказные, да. То есть обычно, когда на заказ, пишешь чуть больше получаешь денег, но вот, тем не менее. 160 рублей и 2500 символов, статья. То есть, ну, можете сами считать, сколько вы можете символов писать за час. Я, например, вот сейчас, я этим не занимаюсь, я только вот для своих проектов иногда что пишу. Я могу за час спокойно, то есть, ну, несколько страниц легко пишу. То есть, вот там 5000 символов за час я легко пишу. Ну, соответственно, 5000 символов за час, то есть, ну, рублей, ну, рублей 100 как минимум в час я на этом зарабатывать могу. Другое, потому что у меня есть более интересная деятельность, более прибыльная, но мне кажется, для старта я вот, например, ну не то чтобы стартовал именно с копирайтом, но я этим занимался, писал тексты, в основном наполнял форумы, потому что мне было веселее. А потом по наполнению форумов у меня была команда, несколько человек, то есть я, соответственно, там покупал условно там, заказ по 2 рубля за пост, копира... ну, своим копирайтером, постером своим платил 1,5 рубля, 50 копеек клал себе в карман, у меня было 3 постера. Ну и по 2 рубля еще сам постил. В принципе, ну то есть на покушать, если я себе на первом курсе института на этом зарабатывал. Просто оставляя сообщения на форумах, работая с людьми. Вот. Много я сайтов вам показал. Никакой из них пиарить не пытаюсь. Решать вам. Вот цена за 1000 знаков копирайтера 60 рублей, да. Рерайтинга 40 рублей. Вот. Показал. То есть вот можете попробовать. Заработок на текста действительно актуален. Он будет актуален всегда. Я этим занимался там 5 лет назад, вы можете сейчас попробовать, то есть абсолютно на, на этом точно можно зарплату себе получить. Другие способы заработка также будут на канале, если понравилось и интересно, можно задавать вопросы в комментариях, ну и опять же поставьте лайк. Удачи!